Итак, всем привет! Мы находимся на канале Федерации Автовладельцев России, не в формате СМИ. Мы продолжаем свою историю рейдов по проспекту Мира. одна Чтобы начать эту историю, мы расскажем предисловие. Проспект Мира ремонтируют уже второй год. И в прошлом году, когда проходил ремонт проезжей части, были убраны практически все карманы. После чего, причем оставили всего лишь три основных кармана. Это... Краевой суд, Краевая прокуратура и Краевое правительство. В этом году, когда началось продолжение реконструкции всего проспекта Мира, жителям, вроде бы как, как понравилось, разрешили парковаться на крайней полосе. Мы предупреждали жителей, автовладельцев, предпри предпринимателей, которые находятся на проспекте Мира, а также депутатов, которые поддерживают сейчас главу города, что разрешили парковаться на крайней полосе, мы предупреждали, что в соответствии с всех нормативов, каждый перекресток э, должен быть ограничен парковкой 50 метров. Плюс, если э, выезд со двора, угол обзора по 15 метров в одну сторону, по 15 метров в другую. Сейчас мы все это покажем на глазах. Итак, прошли выходные, э, начался рабочий день, и компании по установке приступили к новым знакам. Это 75 метров. Запрет, запрет остановки с эвакуацией автомобилей. Практически сейчас по всему проспекту мира будут установлены такие знаки. Уважаемые предприниматели, которые давали комментарии в средствах массовой информации, которые поддерживали главу города, поддерживали администрацию города, что разрешили парковаться. Где вам разрешили? Все сейчас приводит в соответствие нормативов. Пока не нанесена разметка, затем будет нанесена желтая разметка, затем парковочные карманы. И все автомобили, которые припаркованы ранее были на проспекте Мира, не припаркуются. Все, праздник закончился. Мы всего лишь месяц подождали, когда мы к этому... Итак, мы показали знаки на перекрестках, перед перекрестками. Сейчас в ручном режиме показываем, что такое угол обзора и что такое 15 метров. Одну... Мы стоим на одном из выездов со дворов, на котором знак еще не увеличен. Сейчас я ногами читаю от начала перекрестка 15 метров, где нельзя будет стоять рядом с стоящим автомобилем. Пошли. Итак, 15 метров выезд перекрестка со двора. Наши рейды продолжаются, подписывайтесь на наш канал. Всем всего доброго, до свидания. Мы продолжаем свои рейды. В следующий раз рейд, не скажу, где будет следующий рейд, мы об этом покажем вам на нашем канале. До свидания.